Один из неприятных моментов японских иероглифов заключается в том, что они, к сожалению, совершенно не избавляют от проблемы аммофонов. Например, слово «страус» в японском языке звучит как «дачо». И очевидно, что вторая часть обозначается иероглифом «птица». И... Логично предположить, что, наверное, та, которая звучит в слове Тачо, значит большой. Ну типа большая птица. Страус достаточно большая птица, поэтому это звучит логично. Но на самом деле первый уроглиф, кроме тачо, это верблю. То есть это птицы верблюд. И на этом можно было бы закончить, но самый уроглиф верблюд. Стоит из двух элементов из слова лошадь и из слова оно так и живем небольшое дополнение слово оно в японском языке обозначает исключительно хироган вот этот элемент который я обозначил как оно это чисто китайская тема вот, поэтому не пытайтесь писать его в японском языке вот и второй момент что в китайском языке слово верблюд обозначается, собственно говоря, одним иероглифом, который я и указал. Вот. Но в японском языке слово верблюд пишется двумя иероглифами, и это именно верблюд. Вторая часть и первая часть — это у нас слово, обозначающее белая лошадь, но оно, к сожалению, не используется нигде, ни в составе других слов, ни в самостоятельном.